Все, все значит, значит, мы используем маркетинг компании Bitcoin Step стартовой площадки только стартовой площадки. Маркетинг стартовой площадки мы все знаем. Площадочка одноразовая. Работает она как человек заходит сюда полным аккаунтом, который стоит на сегодня стоит постоянную стоимость 0,206 биткоина. На выходе человек зарабатывает, получает деньги 0. 1,096, то есть в 16 раз больше, чем он вложил. Вход 0,06, на выходе 0,096. Площадка закрылась последним человеком, человек получает денежки и на вывод ставит деньги. Мы не работаем по схеме, как предложенной нам по старинке пригласить 4 человека, и каждый из них приглашает по 4. Почему? Потому что из опыта мы уже знаем, что каждый человек вошел сюда и пригласить четверых. Он может, сможет, может, нет. И пригласят а эти люди тоже по четыре. Это неизвестно. Поэтому по старому методу мы не работаем. Мы только используем площадку и включили сюда свою стратегию. И назвали ее вертушка. Что значит вертушка? У нас вышестоящие. Нет вышестоящих, нет нижестоящих. У нас нет лично приглашенных. Нет компании, нет ничего. У нас сюда мы приходим для того, чтобы свои деньги, фиатные, перевести в биткоины и увеличить их в 16 раз. При всем при этом мы уходим вниз постоянно. Нет вышестоящих. Уходим вниз и снова получаем на новый аккаунт новые деньги. Как это происходит? Я сейчас покажу эту схему. Вот это наша стартовая площадка схематически. Человек, который вышел на выплату, получил выплату, получил деньги, денежное вознаграждение, этот человек, возможно, пригласил одного, возможно, двоих, может, он успел третьего пригласить. Ему помогла вся команда. Он закрыл площадку, пошел на выплату, деньги у него лежат здесь, на, на его, в его кабинете. Из этих средств он покупает, каждый из нас покупает обязательно. Одно подарочное место, мы его называем, и второе место для того, чтобы получать деньги дважды. Теперь, этот человек становится у нас, называется, заказначей. Он распоряжается деньгами, деньгами всей команды. Человек, выводя свои деньги, то есть новые люди, когда заходят по нашей программе, они регистрируются по его ссылке, вот по ссылке вот этого подарочного места. Всегда эти подарочные места будут разные, с разной ссылкой. Загрессировавшись люди по его реферальной ссылке, мы собрали вот эти деньги. Этими деньгами этот человек, он казначей, он проплачивает 16 вышестоящих партнеров. Почему 16? Потому что денег на площадке 0,096 только на 16 человек. Но это не значит, что вот эти люди, которые остались в хвостике, они деньги не получат. Второй раз. Они обязательно получают эту сумму и строго через 16 проплаченных партнеров. Как это происходит? Проплатив, проплатив вот эти 16 человек, мы переходим. Мы, этим самым мы выводим второго человека на деньги. Происходит дубликация. Человек покупает подарочное место, ставит свое место еще одно. И теперь вся команда заполняет следующее подарочное место. После заполнения мы берем деньги, с этого вот аккаунта берем деньги, казначей, сам лично человек берет деньги, и заводит, берет вот это место, обязательно первое, ставит его сюда, для, с целью, чтобы он, этот же человек получил через 16 проплаченных аккаунтов, он снова получает деньги. То есть переводит, с этих денег начинаем, переводит этого человека, и к нему добавляют тех, которые остались здесь, уже идет первый, второй, третий, четвертый. И потом отсюда с этой площадки не хватающих людей ровно 16 человек ставить сюда. То есть здесь уже не 16 ставят, а до 16 человек. Сколько не хватило? 5, 6, 7 человек. Просто эта линейка всегда будет сдвигаться у нас. Это вы потом поймете почему. Будет двигаться. Это никак не повлияет на выплату этого человека и этого. Этот человек получит ровно через 16 подарочных мест, и этот человек получит ровно, и, и следующий получит через 16 подрачных мест. Вот смотрите, Ваше место, э, Вы его отдали, но оно же перешло вот сюда, вот оно стало. Вы его поставили после этого места, И следующее место также идет. Потом, вот это место когда отработало, оно никуда не девается. Место ушло, но Вы с этих денег покупаете себе внизу, э, уходит вниз по линейке вправо, смещается вправо по линейке. И точно так же вы ставите подарочное место, и точно так же ставите свой аккаунт. То же самое повторение и у этого человека. Вы его поставили сюда, а деньги получаете с этого места. Потом получаете с этого и дальше вниз. То есть постоянно крутитесь, не выходя от всего. Между вот этими вот вашими местами всегда будут новые люди, новые аккаунты это без разницы. Почему? Смотрите, здесь маленький момент. То, чего нельзя сделать в, в матричных компаниях, в матричных проектах. В матричных проектах вы не можете пригласить сюда, хотя это делают люди, своих родственников. Если вы пригласили родственников или стали еще своими аккаунтами здесь, то вы себе создали стопор. Эти люди никого не приглашают, и эти люди уже... Вам, вам придется за них работать и приглашать каждому по четыре это матрица, матрич так работает у нас нет такого у нас совсем по-другому все это происходит вы можете э, свои деньги которые вывели на блокчейн и на coinbase на кошелек вы можете спокойно эти деньги перевести и поставить в подарочные места сколько хотите без разницы то есть они здесь у вас лежат и как биткоин прыгает, в рост идет, да, они никогда, ну, в цене не падает, да, сохраняются ваши битки. Но вы их можете увеличить 16 раз, поставив сюда свои аккаунты. Вполне реально возможно, еще раз повторю, не, никогда не повлияет на всю команду ваши переводы сюда, только ускорит заполнение. И все. Вот тем мы и отличаемся от предыдущих компаний, да, от всех маркетингов. Теперь о преимуществах этой э, вертушки нашей вертушка это не проект здесь нет маркетинга мы никому не рассказываем ни маркетинг не предлагаем какую компанию которая там где-то зарегистрирована имеет там тысячу орденов мы предлагаем человеку помощь э, в построении команды на буду в будущем переливаемся в любой проект до да, построению команды и заработки денег тем людям помощь предлагаем, которые застряли в проектах, которые не умеют приглашать. Любой человек, давайте возьмем, э, мы слышим всегда постоянно такое выражение, халявщики, да, пришли халявщики. У нас их здесь в априори не может быть. Человек, который вы, вышел на деньги, он уже поставил два аккаунта, он уже, ну если поставить им приговорить, пригласил два человека, да. Но у нас мы как сделали, договорились с командой уже, составим не одно, как на схеме, а два. Мы ставим по два места в линейку, ну, чтобы уже как бы, не хамить перед командой. Каждый ставит по два. А сюда, пожалуйста, сколько хотите. В линейку сразу можете два аккаунта поставить. Сюда, пожалуйста, сколько хотите, с и сами. Теперь, второе преимущество. Если вы вошли в любой компанию, в любой проект, вы свои деньги отправили админам. Вернуть вы их уже не сможете никогда. Либо они растворились в системе. То есть перешли вышестоящим. То есть вы зашли, проплатили, пригласили, вы не пригласили. Это ваше личное дело. Смогли сработать? Сработали. Не смогли? До свидания. Бегайте по хайпам, идите в другой проект. Здесь, если человек вошел, не разобрался, он занял место уже, да, а потом понял или кто-то подсказал ему, что, брат, ну ты, по-моему, в хайп попал, или кто-то его напугал. И он говорит, ребят, верните мне мои деньги. Да не вопрос 6 секунд. Любой человек разумный, который услышал эту информацию и пришел сюда, к нам, купит место себе не внизу, а уже вверху. Человек ему продал свое место, все, он занял наверху. Это место ликвидное, оно всегда будет в цене. Я имею в виду в цене, в какой цене? По скорости. Пожалуйста, человек, если кто-то сомневается, обращайтесь в чат, и вам тут же отдадут ваши деньги вернуть. Куда вы скажете? Третий, ну в смысле у нас нет такого первого, то у нас здесь только плюсы, да, я уже сказал, что можно вкладывать сюда свои деньги и умножать их 16 раз, можно возвращать свои деньги, и самое главное, основное самое главное, нет халявщиков, те люди, которые никого не пригласили, они все равно получают деньги так точно так же, как вся команда, только если что они тормозят скорость заполнения, и все. Ну, в принципе, даже если человек никого не пригласил, он взял, поставился 10 своих аккаунтов. Он уже команде помог, опять а плюс. Но эти люди, смотрите, у нас два направления. Прийти сюда, чтобы заработать деньги, постоянно зарабатывать. А второе направление построить свою команду, с которой мы плавно переливаемся. У нас первое направление, это компания Степиум. Здесь зарабатываем биткоины, степи мы зарабатываем эфиры. Причем. При такой вертушке, в степиуме, мы не работаем, ребят. Мы в просто с первой, со второй выплаты купили сразу три бинара. У нас денег хватает, чтобы проплатить три бинара в следующей компании. И ваши же люди идут за вами. Тех людей, которых вы сюда привели, здесь они перемешались, здесь они помогают всей структуре, а туда они за вами идут. Это ваши личные люди. Привели вы сюда два человека, они за вами пошли. Десять, они за вами пошли. Вы, чем больше людей людям вы оказываете помощь, тем больше людей э, за вами пойдут. Вот это наше преимущество этой вертушки. То есть надо помнить, что это не компания, мы не рассказываем маркетинг, мы не приглашаем никого. Мы просто даем человеку информацию, по, оказываем человеку помощь. Если человек вдруг... Добрый вечер, сэр. Добрый, лакофончик, пожалуйста. Если вдруг, вы смотрите... Бывают такие случаи, когда человек не понимает, и сюда кто-сюда не пойдет? Вот вы дали информацию человеку, кто сюда не пойдет? Сюда не пойдут лидеры крупных проектов, крупных компаний. Да? У них есть большие структуры, они уже зарабатывают деньги. Они сюда не пойдут. Это, ну, я бы сказал, так, незачем людям сюда идти. Они уже определились в жизни, и они работают по своей, как их обучали. Вот. И они, они занимаются обучением людей. Это правильное направление, они работают по старинке, как они работают, как привыкли. Они сюда не пойдут. Не пойдут сюда люди, которые ну, привыкли бегать из компании в компанию по хайпам там, 10 долларов. Знаете, когда я, вот, я начинал заниматься сетевым бизнесом, мой спонсор мне сказал такую вещь. Никогда не приглашает миллионеров в сетевой бизнес и бомжей. Вот поэтому здесь такая же работает. Ну, как, эта схема также работали здесь. Сюда пойдут люди, которым нужны деньги. Кто заблудился в, в проектах, вот стопор попал, пришел в компанию, а пригласить не смог. Либо не пригласили его люди. Вот такие люди, которым нужна помощь, они пойдут сюда, к нам. Самое главное. Скорость. То есть вы уже, мы уже знаем, что мы получаем ровно, можем посчитать, когда мы получим деньги. Через 16 проплаченных мест мы получаем деньги. А вот скорость выплаты каждого партнера зависит от скорости заполнения подарочной площадки. Просто давайте к примеру возьмем. Это 16 подарочных площадок и 320 человек. Вот у нас в команде 320 человек. Если завтра каждый из вас пригласит сюда по одному человеку, не пригласит, а окажет помощь одному человеку, войдет в вертушку 320 человек. Значит, завтра у нас закроется 16 подарочных площадок и вы получите первые деньги на следующий день. Если из 320 человек сработает только 20 человек, самый плохой вариант возьмем, только 20 человек за, за завтрашний день, значит, мы закроем только одну площадку, 20 человек сюда помещается, значит, мы закроем одну площадку на завтрашний день, мы закроем вторую площадку, каждый день по площадке. Вы выплату получите через 16 дней. При самом плохом варианте, ваш доход, будет, вы будете получать деньги через две недели. Поэтому все зависит от, от команды. Чем быстрее, тем больше мы людей сюда пригласим, тем быстрее заполняется подарочное место. В общем-то, все просто.